Эй! Желаю тебе успехов, Максвехов! Я начинающий барабанщик и вот я получил очередное письмо. Вот, пришел новый ответ на объявление начинающий барабанщик ищет группу 2 февраля. Сегодня 3 февраля. Ну, я почту читаю раз в сутки стараюсь. Время самое ценное сейчас. Да и всегда было самым ценным. Ну и, ну и, что тут пишут? О! А, вот я написал чуваку, что нужно... Ну, что, вот я, я нашел группу в кавербэнд, и тут вот, я написал, что вот у меня есть табы, и надо сверить с теми, с теми данными, что у вас. Ну, то есть там, э, два гитариста, басист, вокалист... В дух у меня, мы разные версии играем, я уже с таким сталкивался, я уже музыка занимаюсь около 30 лет, наверное, или, ну да, я знаю ху из ху. в следующем году будет 30 лет, по-моему, знаю, что такое, что и как, ну вот, ну и заодно глянем, что тут. На Улике творится. А ничего. Кстати, это музыка моя, ради Джей Колдун. Проект такой у меня есть. Ну ничего, пустота. Ну ладненько. Всем пока-пока. Ничего, как видите, пока что Человек сказал, что сравнит, и так и не сравнил, что, она отдыхает, спит, высыпается, потом, и она. Наверное... Короче, как-то все неоперативно люди делают. Ну, а время идет, тикает, а потом скажет, ну что, выучил, а что я могу выучить, а если это э, не, не та тема, не, не, не та версия, что вы учите, и будет каша. Начинает сначала, называется. Ладенько. Все. Пока-пока. Пошел заниматься на борьба.